Good day, sir, с тобой снова R, и сегодня я решил найти пару нелогичных моментов, но уже в другой игре. Portal 2. Ведь было бы нелогично искать такие моменты в игре 98 -го года. Бежок тогда не мог позволить большинство вещей, которых не хватало игре для... логичности. Но к 2011-му технологии ушли далеко вперед, и поэтому это видео будет более... логичным. Да... Ну, я все вроде сказал. Можно приступать к видео. <музыка> Похоже, Чел владеет телепатией. Нет, серьезно. Только посмотри, как она берет кубик. Она к нему даже рук не протягивает. Ладно, пора вы положить этот кубик и двигаться дальше. А здесь поменялось целое испытание. Как известно, в начале второй части портала повторяются несколько испытаний из первой части. Здесь поменялся способ решения. Портал теперь открывается нажатием на кнопку, а не автоматически. Сейчас ты видишь способ решения головоломки в сиквеле. А сейчас в приквеле. Времена меняются, не так ли? Мне кажется, или вот этим кубам э, немного урезали полигоны. Они выглядят как игрушечные, только чуточку увеличенные. По-моему, лаборатория ничего не говорила об экспериментальных облегченных грузовых кубах, но я могу ошибаться. <музык> да, эта турель не такая. Ведь она может просвечивать своим лазером сквозь главную героиню и уитли. Интересно, наносит ли им это какой-то урон? Хотелось бы узнать. Хм, <питротворение> hmm. а -а -а это место знатно поменялось с тех пор. Взять хотя бы двери. Те были с ручкой и одинарные, еще закрылись за мной. А эти... А, давайте лучше сравним это место из этой игры с таким же местом из Приквела. <звук> Интересно, кто его так поменял? <звук> <звук> Я была так занята, пока была мертва. <звук> а... Так вот, кто поменялся в этом комплексе? Кнопки, двери, интерьеры, расположение камер наблюдения. Это все твои проделки. Так и знал, что это ты. Стоп. Ты же была мертва. Как ты это делала? В общем, всего у меня получилось... 6 нелогичных моментов. Что ж, надеюсь тебе понравилось. Если так, то подпишись на мой канал, поставь лайк и нажми на колокольчик на обоих каналах. В общем, бойбайса.